Черный. Не знаю. Итак, начнем вот с этой красотульки. Шикарное теснение. Цветы как цветы гибискуса. Кофейный цвет поможет сумке быть актуальной во все времена года. На задней стенке карман на молнии. Заметьте, что молния металл и он не заедает. Очень легок в эксплуатации. Очень красиво, стильно смотрится. Добавит, добавляет мало жалости вам, вашему образу и вашему аксессуару. Внутри сумки. Длинная ручка-ремень, которая крепится с обеих сторон. Короткий и длинный. Для меня два. И сколько же здесь отделений? Одно, два, Три, четыре, пять. Пять отделений у одной сумки. И на задней стенке Карман на молнии. Напоминаю, цена сумки 1800 рублей. Красивая сумка кофейного цвета. В нашей коллекции. Паблики. Шанель Бурли-Пезо. Подписывайтесь, комментируйте. Подписчикам канала скидка процентов. прикреплю сейчас коробки ремень. Посмотрим, как нужно выдержанно носить эту сумочку. Собственно говоря, вот я его зацепила. Вешаю вот так и все. Несмотря на то, что в моей одежде ничего нет такого цвета, эта сумка является базовой. Базовые оттенки никогда не выходят из моды. А сумка-клач должна быть в гардеробе каждой женщины, потому что руки свободные. И мы можем заниматься чем-нибудь другим. Например, делать покупки, упаковывать в магазине что-либо, быстро бежать, открывать маршрутки и вообще много всего раз. Следующая модель классического черного цвета. Она тоже может быть уместной в любое время года. Неважно, зима это или лето с черными сумочками кроме ходят весь год. На задней стенке кармана молнии Дополнительная защита. От воров, на котором есть небольшая красивая пряжечка. Здесь клепка, которая легко закрывается. Отдельный вход, который закрывается на молнию. Внутри 1, два, три, 4, 5 отделов. На передней стенке два кармашка небольшие. На задней стенке карман на молнии. И сзади карман на молнии. Вот такая сумка, и у нее один длины регулируемый ремень, что позволит сумке висеть удобно либо на плечо, либо перекинуть ее через тело, так, как вам будет комфортно. А длина регулируемого ремня может быть, конечно, увеличена, что позволит сумке сесть на пальто, на куртку, на пуховик. Цена этой сумки 1800